Суть в том, что если человеку нормально и приемлемо испражняться не сходя с рабочего места, если ему нормально выносить мозг врачам, скорой и учителям, ему нормально хамить продавцам и обманывать покупателей ради собственной выгоды, то ему какую систему не дай, он ее разобьет и руки порежет. И это абсолютно не значит, что все окей, не надо ничего менять надо, но в первую очередь нужно самому оставаться человеком. Поймите, слово «мудак» Это великое слово. И оно абсолютно свободно и толерантно. Потому что мудак не имеет национальности, половой ориентации политических или религиозных предпочтений. Он выше всего этого. Он просто мудак. Такие дела.